Всем привет, зрители и подписчики канала Zero One, с вами Никита, и сегодня пройдет у нас речь о Xeon V54, я не то видео начал. Короче, мы играем в Рим, с вами Веном и... Гриффинсон, и... И еще кто-то. И И царские скифы, и геты, и касситаны, и короче. Да, да. бомжи. Галийские варвары, чертовы, опять восстали. Убить их всех. Убить. Вырезать... Кровожадный венок. Вырезать их всех рот до седьмого колена. Так, ладно, сейчас я лучше тут атаку. Так, вот у меня казна... У меня казна в хорошем состоянии, но доход маленький. Казна, казна, у меня казна. Хорошо. Это кимпровы пули со своей казной куда-то. А мы заимели в прошлой серии, кстати, империю. Но это ничего не дало, кроме восстаний по всей империи. О, от ребята опять уничтожили. Ну, это я, потому что их добил. О, царские скифы начали воевать с оповыми. Отлично. Кто это такие вообще? Нормально. Так, уявляй войну. С кифом царским. Тут гг. Так. Ну, нападение пусть будет. Пикай в глаз. Бывает. Так, с Моником опять. Я обожаю свой моник. Да выброси его. Так. Империй. Но нет предела на вашей власти. Теперь можете... А, Отлично. Воу. Я могу еще водителей нанять? Потом да Так, еще один город скифов. Просто такие сборвались какие-то варвары с <laughs> этим скифом. Бедные скифы. Уничтожить всех на единого. Скифочки. Бедники. Бедненький, скидки. Так, ну, кстати, у него тут. Ну да. Войска не очень. Так, а мне вот, кончит... мне вот интересно, через ход у нас наконец-то исчезнет восстание или нет. Потому что, по идее, не должно было такого быть дальше. Так, перестраиваем в рощу. Рощу, рощу кого? Общий порядок захода, наверное. Будет. Проще возить, да. Это перестраиваем в... А, уменьшается. В Левада. Я все понял, я неправильно прочитал. Уменьшается, ладно. Недовольство на 3, то есть... Оно будет только уменьшаться на 3, а не сразу будет. Через 3 хода, я думал, через 3 хода уменьшится. Нифига себе! Минус 44! Удовольство? Офигеть! Чё так много? Где? Ну, в, в этом, у меня, минус 44 довольств. Да, ну, в следующий код а, будет. Я думал, у меня, но у меня, кстати, почти столько уже. Капец. <с> блин, мне сейчас надо тогда легионы еще парочку создать. Очень мать сейчас отлично. <с> Вовремя, блин. Хоть одна хорошая новость. Да. Так, подожди еще одну армию. Так. Дети дубов. Опять бабы, господи. Дубовые дети. Дубовые дети, да. Тупые, как бы. У меня доход 3345, отлично. Так, ну, наверное, все. на этот ход. Так, а повы, кто вы такие? А ну пат, я пока с ним воевать не буду, поэтому заключу торговый договор. То ли налоги отменить, может быть. Идите в шопу, 1200 монет требуют Нахер, нахер мне от -то ваших торговлю. Пошли нахер Пошел нахер, нахер Пошел Get нахер, him. козел Пошел нахер, козел Пошел нахер, козел За надо Это нация. <laughs> Афина, почему отвлекается Конченые Просто конченые Здание помойки, это как вообще понять? Восстание помойки, что? Здание помойки. А, а мне кажется, восстание помойки. Ну. Пока нет такого счастья. Каждый своем. Да. Я, кстати, тут вообще-то есть строения, которые уменьшают вероятность чумы. Всякие эти, как их, акведук, пожарные стражи. Так, я его возочка забыл где-то на севере. Есть строение под названием Клака. <лес> mm -hmm. Так, наверное, <свес> еще одного разведчика. Так, еще одного становника. И еще одного воителя. Мужика надо, да? <свес> Отлично. Так. Узнаем код. Ну, у меня, кстати, нормально сейчас уже по уровню развития. У тебя сколько скорость исследований? А где посмотреть? Где Давайте требуется Технологии. Открываешь. Технологии. Наводишь на какую-то цель, ждешь немножко скорость исследования. Нахер. Вау, царский скифы предлагает мирный договор и монет. Ха. До свидания, нахер с пляжа. Вау, они укрепились двумя отрядами из моего города Ну, да Да вы заколебали, просите договора не У Меня уже перестали требовать Триумф К чему это? Какой к черту триумф? У нас восстание во всех провинциях Триумф Чертовые Суперные дети Так, ну я что думать делать? Захватываю, короче, скифов царских и потом где-то на этаже, они пока что все равно не рыпаются. Да. Наши города горят. Наши люди умирают. Зачем это было делать империя сраная? Бесполезные вещи. Конечно, сами это сделали. Сами начали всех убивать из <смех> <Черт>, их проблемы. <смех> <его к> <смех> Блин, да. почему я такого восстания? Я не могу понять. Как гордый орла, как гордый авокатов. А че к чему орлы такие лохи? А. Дождливое лето. Рассердить население. Вы здесь вражеского боителя? Но... А. Сукин сын. Хм, сукин сам да. Нормально, короче, пошел кажись, осаждать э, город тур. Ну, удачи, удачи, конечно. Удачи. Он Все. взял доконицу, будет осаждать город. Удачи! -на -бум, нет. Так, давайте тогда в нам нет Ну, на no, кстати, я не знаю, как там будет автобой распоряжаться. Типа, если я доконится врага. Ты его или мою? Интересно Хлеба и зрелищ, давайте деньги вот здесь бы нам не помешало хлеба и зрелищ В данный момент вы не можете сдавать новый дикт Так, давайте наймем тогда новую армию Да, наш военачальник будет править это армия. Создать армию. Мне дали плюс 500 монет. Спасибо. Насыпали мне. Деньжат. Деньжат. Да. Создадим парочку войск. Па-панонский новый легион. Панонски. Блин, у меня риск расковывается 18%. процентов. Это очень плохо это нехорошо но ну, видимо настало твое время получить пощам надо я уже получал пощам опять я не хочу больше получать пощам ну видишь судьба распорядилась по-другому так ну я, я полагаю полагаю то что это его пос... Это его вся армия я надеюсь по крайней мере полагаю ну, в любом случае, сейчас отправлю моего азучика еще. Смотри, что там в Петродаве, Оливии и Салохи. Вот, я уже буду... Наконец-то дойду до Черного моря. Так, сколько у тебя это... исследование скорость? У меня опять пропала эта табличка. Когда, мы... Когда будет мой ход, я скажу. Диверсия провалилась. Я не понимаю, что у меня за агенты? Они умирают того, чтобы пытаться что пытаться что-то сделать бесполезные люди Ох, какие-то конченые лохушки какие-то так, а что у вебисков и вебисков есть? избранные копеечки, избранные мечники слушай, нормальные войска но правда их очень мало но единственный минус его так, а что мне делать с Германией где у меня восстание будет сейчас каждый проявится второй ну, я вижу там еще жопа к этому да, надо видимо перевести армию, Висонтио, Багакум, а Багакум это где вообще? Охренеть, на блин в другом конце этой провинции Бесец. А, ну вообще-то у меня здесь есть рядом как раз провинция, где можно нанять войска нормально. Давайте сюда перейдем И ну, наймем... ну кстати странно, потому что у меня сейчас тоже будет восстание в... Ну в тех городах, которые захватил угу. Хоть у него только что, ну на прошлый год у него будет за восстание, типа. До того как я пришел сюда. Теперь у меня в состоянии. Ну, видишь, настало время страдать. Блин, он, он будет копить войска сейчас? А я буду, блин, сесть в городах. Ты будешь сосать. Да уж, блин. Ну-ка, можно, интересно, начать переговоры? Мирный договор. Высокая вероятность. А кассетаны что хотят? В мир? А, в случае, у меня еще есть одна армия, я поведу ее Эти две армии будут сеть, а другая буду захватывать Логично Так, что там ты говорил? Я тебя перебил Как обычно Перебил меня Я говорю миру, заключу, пожалуйста, с этими варварами Оставшимися и кассетаны Хотя нет, кассетаны, наверное, я не буду вот. Say, так, давайте обсудить выплаты Запросить две тысячи Нет, тут не согласен Тысячу Умеренно Согласились Отлично. Потому что у меня сейчас ну, с армией вся отвлечена Вообще не на это Некогда Обращать Ну, кстати, тут, кстати, так смотрю тут карпаген уже все острова заходил почти Даже все, по-моему да ни хрена он не захватил. Ты смотри, там силы вообще-то. Вокруг, кого столицы стоят. Всякие ливийцы. У них Нет, так не... ос... я так острова говорю, типа, захватил. Так они изначально у него были, вообще-то. Если да? ты не знал. У него вот этот остров был изначально. Карались, тоже у него был изначально. У него не было только вот Лилибей и Сиракус. Он захватил. Угу. Так ладно что... не так, что он немного захватил. Я бы сказал, ни хрена он не захватил. Вообще получилась такая странная ситуация, мы уже захватили полкарты, а они там ничего, точнее, не захватил. Ну, как-то у них туда-сюда переходят. В копаются, не может даже кого-то убить. Бесполезный. Так, Таракон. Ну, Давайте-ка зайдем сюда. А -а -а, Арсе. Посидим, пока что отдохнем. Так, мы там агент поплыл в Британию. Исследование завершено отлично. Восстание неминуемо, в Сармате. О, ну читаем тех сраных. Ну, блин, кстати, все равно будет восстание. Ладно. Так, а если я сейчас на него нападу на этот город, я. Ну, точнее, я смогу Так, я, пожалуйста, сохранись, потому что я не уверен, что я дойду. Обратно в город. Собрался. Так ты на быстро марш, все равно вернешься. Не, так смотри, там у него просто еще одна армия идет. Ну и что. Я просто боюсь, что она догонит. Ну, до города подойдет. Так ты на быстрым марш и вернешься домой разница а ну на и так точно лично а что там Отлично. у него кстати конницы да да у него одна конница кстати ну, ясно. просто ты автобоями выигрываешь если бы сам играл то я думаю, было бы все плохо ну да пока что к автобоем можно выиграть я против конница вообще не знаю как воевать ну, столочников было много набрать конец а. воевать. Так, жизвоностец. Это кто у нас? Жизвоностец. Это чипословник? Жизвоностец. Жизвоностец. Жизвоностец. <с -жезноносец. с -жезноносец> так, вон эта армия тоже двигается, да? Через гетто. Здесь они не просят то, что я по их территории хожу. Нормально несы ха такой не сы. Так, по агенту так вожу. Well, met friend. Так, давай еще один агент. Тоже сюда. Надо что-то построить, короче. Блин, какую-то технологию зачем я, короче, не все равно ничего не могу построить. Скотный двор печь для обжига соли. Нет, нет, нет. Мне нужна какая-то технология на на постройку. Вот, это. Это это так. Форму. ты спрашивал про технологии у меня. Ну. No. А где ты посмотреть? Я тебе говорю, заходишь в древо технологию, наводишь на какую-то вообще, без разницы, технологию, у тебя написано скорость исследований. 125%. Ни хрена себе. у тебя сколько? 317. Странно, почему-то меня так мало. Потому что у меня целая куча библиотек, у меня кажется, брейнс по библиотеке. Нифига себе. Кто увеличивает б... скорость исследования. У меня просто библиотек нету. Ну да, вы барбары. Это свойственного Ну да Я сейчас еще так. изучу Натурфилософия, которая дает возможность стоить скриптории, который которая дает 24% Изучения Надо лучников пополнять А, но я не могу наимать, это твои дополнительные лучники Только германские юноши Ну окей, германские юноши А строение значит фиговое Ну я могу в но прачники говно полное Да я не знаю, нормальные Ну не знаю, у них так -так такое все типа. Но... А, ну по дальности они, конечно, получше будут Они нормально так расстреливают зря -то. Ну в, -в, в обороне Ну да, нормально будет Поэтому я бы брал, если нет возможности. Ну хотя, с другой стороны ты чё Против кого-то воевать собрался? Ну против э скифов, против конниц <laughs> Ну тогда вообще хызы ты одной пехоты не выиграешь Ну я и могу конец в этой занимать Да Почему? даже если у тебя была бы конница, я думаю ты бы не выиграл. Их сложно очень догнать Сраных скифов Так, от меня ноги, о, отлично, меня достания не будет Я помню, моя элитная конница Бретарианского умирала от Стрелков конных кон его Типа она отлично выносила, да, всякую шабуху там у него есть, какие-то конные, короче, конница у него какая-то есть, которая ударная, но она вообще слабенькая. Так, Мейнард, неприсвоенные навыки. так кто у вас? Да это этот? Да, этот точно. Так, тактик пусть будет. Шой -ход. Ну, скифы, по-моему, даже ничего не делали. А, они свалили, отлично. Посчитали, что, видимо, не сильно силенок не хватит. Так, дома-то идите нахер. Пожалуйста. Ну, отлично, тогда у меня сейчас уже будет положительный порядок. Я быстренько... А, так где-то захватили у, у, этих, у скифов город один. Население в гневе, население в гневе, население в гневе. С чего в гневите? Гневит. Повлияние на сенаторов минус 5. Это чего вообще за херня происходит? Это из-за чего? Стопы, стопы. Земли открытые врагу, поэтому регионы свободно раскуливать враги. Пока что регионы не смогли их остановить, но с этим надо что-то делать. Да. No. Вы о чем вообще? Тут восстали, блин, вообще-то они. Драк гуляет. Чем я могу сделать с восставшими? Надо порубать всех. Пока я их не могу просто догнать, они убегают. Охе. Хита. Сраные. Так, стопэ, стопэ, барбары, Иди сюда. Это прям.. Исторический какой-то этот момент получился. Реально, как Юлий Цезарь, короче, взял власть в Риме. А тем временем в Гале произошло восстание. Просто половина территории потеряли. Примерно такая же историческая у меня паббала получилась. Ну. Так, а я вот думаю, как мне поступить? Мне надо захватить кассетанов, но у них там что за армия? Они умирают с голода, кстати. О, великолепный, великолепный шанс убить их и захватить нуманцию. Ну да, но это восстание будет, хотя. Да оно по-любому будет. Вообще ну, Да, там по-любому будет. Тут везде восстание сейчас, но у меня. это нормально. У меня восстания пока что нету. Это норма жизни в Риме сейчас. Это модно, собственно, вставать сейчас. <смех> знаешь, да уж точно. Знаешь, как в Москве митинги там всякие проводились. Вот, так же у нас сейчас модно проводить восстание. Так, а вот мне интересно, а если я выведу армию из одного города? Ну, у меня там еще одна армия сидит, типа, в провинции этой. У меня будет, типа, меньше общественный порядок? Не знаю, что тебе ответить. Не, ну, типа, смотри, вот, у меня две армии сидят в провинции В одной Если одну армию выведу, то там будет меньше общественный порядок Ну, будет понижаться или как? Я херу знаю Ну, ладно Просто я думал, типа вот Как раз сейчас самое время добить скифов этих Потом заняться уже гетами и Этими АПОами Такс, так, такс, нам надо один регион вывести из Бибракты. Давайте бегом, бегите в Убрусис. Великая Германия, а то под опасностью. Так, кстати, там у меня агент плавает. Давай-ка, высаживайся. И мы увидели новую фракцию, вот это да. какие-то думноны. Я даже не знал, что они. Есть. хотя на карте не у меня отображались. А я такой дурак. Ну у них довольно много войск, ну, так так, есть. так, есть. так есть. Да, ты знаешь, что это для меня ничего не значит. Ну да. Ну там их быстро захватишь во всяком случае. Да, сейчас я по пойду еще схожу. В Ирландию там кто-то тоже живет. Как раз там закрепишься вот, в писке. В писке. <reconoc lose> И там будет уже проще. На да, hmm. виски кого. В писки. Виски-уиски. Нет, я говорю в писке. В писку устроим. В писку. На уж точно. На хате. Веном на хате. Не, мне не надо. Мне опасно. Ну ладно, да, снимаешь квартиру, поэтому, да. Пизды дадут всем. Включай меня. Выселят маки. Да. Так, ладно. Давай. Э, блин, тут еще не прокачался. Легион во имя вены качнулся. Общественный порядок, да, да, давайте. Гильберт, пошёл ранга, отлично. Гильберт. Опять чума, господи, вы бесите меня с чумой. А, нет, а это вражеское войско. Фух. Это вражеское Я войско заболело войско. чумой. Да. Ну, нет сообщили. Вот эта новость. впервые так. Так. А, здесь уже был да ну нафиг, серьезно? Ну ладно, окей. Военная подготовка. Окей. Okay. Аубибек. Так, давай, короче, двигайся вот сюда, наверное. Так, а если выйду сюда армию опять же, посмотрим. О, отлично, тут будет положительный, Тут будет просто один, отлично, отлично, отлично. Двигаемся, короче. На... На-на-на-на-на. скифов. На хер. <laughs> да. Но вскоре на марш можно же. Так. Сейчас еще эту армию можно подвести вот сюда будет. Будет вообще отлично. Ведем ее, ведем. Летим. Так, сановника отправлю. А, ну сановника, блин, кстати, надо. Править... Не, неправильно его правил. Так, у меня вот еще один лозочек. Давай-ка, двигайся. Двигайся тоже на, сев... на юг, точнее. Да? Так. У меня 7000. У Семь тысяч... А, у меня же будет... А, у меня риска уже нет, отлично. Риска нету. Прекрасно. Так, ну, вроде как все. Вроде как все. Дышай, ход. Отличная новость. Вражеский команд еще убит. Мой союзник пропустил ход. Да. Что такое восстание, Серьезно? Опять восстание? И снова восстание, и снова восстание, да ну нафиг Как такое возможно? Чума Короче, у меня Спасибо. в одной провинции э, на прошлом ходу был плюс 1, типа, порядок У меня было, ну, 99, минус 99 порядок Сейчас мне минус один, у меня минус 98 это крутится на. Какие-то баланс такой, Мне типа. написали, что в соседней территории чума. Приготовьтесь к этому. Это типа у этих у, у каких-то. Апулов каких-то. Да, у каких-то бомжей. Апулы. Ну, ладно, ничего страшного. Да, пофигу. Вообще пофигу. Это не интересует Кстати, кстати, кстати говоря. А, а, ну не буду А, ну ходите сюда. Подходите. Так, ох, нифига у них там от стрелки, блядь. Давайте в Это тобой. где? Уйшь. Нерви, наставший. А. Мы их убили. Так, давайте возвращаемся домой, в Багакум, Опять. на зимние квартиры, вписка, так, шанс избежать, шанс избежать детей, что, да, на было бы забавно, Уж точно. Кому-то хочется Он, кстати, у меня... того, кстати, у меня тут уже отличный общественный порядок. Можно же уже дикт сменить на, налог... на налоги поставить. Так, а мне надо по... общественный порядок везде повышать опять. Так, а с... заход. Какой у меня прирост населения интересный. Мы на этом, наверное, закончим серию. Уже 30 минут прошло. Да, уже пора. Можете, ребята, подписаться на канал Гриффинса. Да, это абсолютно. не обязательно, но можете это сделать. Ну лайк поставить обязательно. А на мой обязательно наверное, подписаться. Так что подписывайтесь на мой канал. Гриффинс, теперь подписывайтесь. Ладно. Все Ладно я... Всем пока, удачи. Всем пока.